Здарова, меня зовут Владислав, с небольшой задержкой по вашим многочисленным просьбам выходит ролик про оптимизацию доты в патче 7.33. Поехали. Сразу скажу, что в этом ролике не будет ничего супер нового. Сейчас мы пройдемся по самым эффективным способам, которые должны быть у каждого из вас, чтобы у вас был комфортный FPS. Сначала каждый из вас должен определить, как вы запускаете доту. Если вы ее запускаете с ярлыка на рабочем столе, лучше так не делать. Лучше сначала запускать Steam, а уже из него запускать доту. Но запускать Steam можно также несколькими способами: либо запускать его через ярлык, либо запускать его вот здесь, вот снизу, в панельке задач или как это называется. В общем-то, тут вам нужно решить, как вы запускаете Steam и прописать к нему параметры запуска. Который я оставлю в описании Для того, чтобы это сделать, на ярлыке нужно нажать просто правой кнопкой мыши Открыть свойства и вот здесь вот прописать параметры запуска Вот здесь вот у вас будет путь к основному .exe файлу И после него нужно нажать пробел и вставить эти параметры запуска Если же вы запускаете Steam вот здесь снизу То по нему нужно нажать правой кнопкой мыши После чего откроется вот такая вот менюшка, где нужно нажать еще раз правой кнопкой мыши по самому Steam. И здесь уже открыть вкладку свойства. И проделать то же самое. Если что, сразу скажу: самый последний параметр запуска отвечает за то, что Steam у вас будет выглядеть вот так. Если вы этого не хотите, то убирайте этот параметр запуска и запускайте Steam снова. Либо же здесь вы можете нажать кнопку Просмотр и здесь выбрать большой режим. Тогда у вас Steam станет вот таким. Но вот такой Steam потребляет немножко больше ресурсов вашего компьютера. Поэтому выбирайте сами: либо FPS, либо вот такой вот Steam. После чего нужно настроить сам Steam, и для того чтобы это сделать нужно слева сверху нажать на кнопочку Steam и здесь перейти в настройки. После чего переходим в вкладочку в игре и желательно скопировать все мои настройки, именно эти настройки дадут вам максимальный прирост FPS. конечно же если вы вообще прям хотите упороться в FPS, то можно убрать эту галочку, которая отвечает за shift Tap в игре, то есть симовский оверлей, если вы им вообще не пользуетесь можете и его отключить, однако в некоторых играх он не нужен, поэтому я оставляю ее. Переходим во вкладочку интерфейс и также копируем мои настройки, эту галочку можно оставить по желанию, она отвечает за то, что у вас вот здесь вот будет отображаться адресная строка. Здесь просто копируемые настройки без лишних слов. В загрузках делаем то же самое желательно убрать обе галочки в облаке, однако если кто-то играет на сразу нескольких компьютерах с одного аккаунта, то можете их оставить, но вторую галочку все равно лучше выключить. В музыке также копируемые настройки, как и в следующем пункте. Ага, а ну все правильно, да. Отключаем его. Также выключаем Remote Play. Здесь мы ничего не трогаем. Вкладочки контроллера ставим две галочки и в последние галочки, точнее пунктики, также ставим две галочки. Сколько галочек? Просто ужас. После проделанных нами действий нажимаем правой кнопкой мыши по доте и открываем ее свойства. Здесь советую Отключить обе эти галочки. Первый отвечает за шифтаб в игре тот самый, который мы могли отключить еще в основных настройках. Однако, если бы мы отключили его в тех настройках, он бы отключился во всех играх. А здесь мы можем настраивать индивидуально под каждую игру. Лично я в доте не пользуюсь шифтабом, поэтому я его убираю. Однако, если вы покупаете скины прямо в доте или хотите купить дота, то он вам нужен. Однако я таким не пользуюсь, поэтому я просто его отключаю. Это, кстати, даст неплохой бус в оптимизации. Дота у вас будет действительно быстрее запускаться и прогружаться. Вот эту штуку я рекомендую отключить вообще всем она нафиг вам не нужна. Если вы Поставили облачное сохранение, здесь у вас может быть галочка. И чтобы настройки доты сохранялись в облаке, она у вас должна быть включена. Однако я ей не пользуюсь, поэтому я ее выключаю. Параметры запуска мы уже с вами разбирали, однако на всякий случай я ставлю их в описании, если что, можете их просто скопировать и вставить. Если что, вот этот параметр запуска отвечает за то, что на хп героях у вас не будет делений. Этот параметр никак не влияет на FPS, просто мне так нравится больше. А также вам нужно будет обязательно прописать параметры запуска плюс exec автоexe. Этот параметр запуска активирует файл с настройками, который нужно закинуть в файлы доты. Для того, чтобы это сделать, вы переходите по ссылке в описании, скачиваете файл, после чего переходите в локальные файлы и нажимаете «Обзор». Далее переходим по пути «Game», «Dota», «KFG» и закидываем этот файл сюда. Вот он у меня здесь находится и здесь написаны все параметры, которые помогают доте работать быстрее и соответственно отключают всякие ненужные эффекты. Как вы можете видеть, здесь очень много всяких параметров, если хотите, можете их все прочитать, однако мне лень, их тут слишком много, поэтому я просто оставляю этот файлик здесь и иду дальше. Далеко из локальных файлов не уходим, потому что сейчас мы будем удалять лишние из них. Я думаю, у многих из вас после обновления скачались новые файлы, если вы удаляли их раньше, потому что раньше мы этим уже занимались. Однако сейчас я придумал, как можно более-менее удобно все это сделать. Хотя, в принципе, это и до этого было понятно, но сейчас я все конкретно расскажу. В общем-то, все файлы, которые вы здесь у меня видите с единицей на конце, вам тоже нужно написать с единицей на конце. Однако есть одна оговорка. Если у вас в доте есть э, русская озвучка, то есть вы играете с э, озвучкой и она у вас на русском языке, вот этот файл вам нельзя отключать, потому что у вас будет некорректно работать Dota. Однако, если у вас Dota на английском, как у меня, и в целом отключена озвучка в целом, а вот эти два и вот эти два файла, можете отключать. Кстати, в теории, возможно, вот этот файл отвечает за... что он отвечает? Это вообще такое хрен его знает. В общем-то, суть в чем: эти файлы лучше не удалять, лучше их записывать с единицей на конце, потому что сейчас в доте выходит бесконечное количество патчей, которые фиксит разные баги, и каждый раз эти файлы могут скачиваться заново. Поэтому в следующий раз, когда у вас обновится дота, у вас появятся эти же файлы только без единиц на конце. И чтобы вам было легко понять, какие файлы нужно удалять, а какие нет, у вас просто будет подсказка. У вас будет такой файл и файл с единицей на конце, то есть два одинаковых файла. И тот файл, который только что скачался, то есть который без единички, вы просто удаляете еще такие файлы есть в папках core и dota вот в эти две папки bin и dota addons лучше не лезть переходим в папку core и здесь мы удаляем папку panorama другие файлы лучше не удалять потому что у вас может некорректно работать dota а этот файл нафиг не нужен а также переходим в папку dota и здесь удаляем следующие файлы guides item builds и panorama и кстати много людей мне написало о том да не только мне в целом в интернете об этом пишут что теперь нельзя удалять фон в Dota. то есть раньше мы переходили в папку получается maps здесь листали вниз э, backgrounds по-моему и удаляли вот эти файлы кстати как вы можете видеть, у меня здесь эти файлы тоже с на конце, но я их лишний раз не трогаю, здесь я скорее экспериментировал. Я действительно очень долгое время пытался понять, как можно удалить карту в доте, и пришел к одному простому выводу. Сейчас, если бы вы не удаляли никаких файлов и заходили в доту, вы бы видели во время запуска игры, как у вас сначала вот этот задний фон, он как бы анимированный, проходит анимация, а после чего он у вас резко заменяется и становится статичным. Так вот, к какому выводу я пришел? Если мы удалим папку панорама, которую вот я, собственно, и удалил, то у вас этой анимации не будет. То есть у вас не будет подгружаться этот видос с, с самой анимацией. Она а вот этой самой карте, которая уже после загрузки появляется, на ней находятся вот такие вот штучки с всякой информацией. И, в общем-то, я пришел к такому умозаключению, что эта карта находится не в локальных файлах, а на сервере. Потому что там в прямом эфире, в прямом времени... как это сказать то сказать-то правильно? В общем-то, в настоящий момент прям изменяются данные. Там изменяются циферки. Поэтому, скорее всего, эта карта находится на сервере, и ее удалить нельзя. Но если вы удалите папку панорама, то по большей части эта карта это статичная картинка, и она никак не влияет на FPS. Ну как, она влияет, но очень мало. Поэтому пытаться как-то выделываться, чтобы удалить эту карту, нет большого смысла, потому что это просто статичная картинка, без каких-либо эффектов. Поэтому если мы просто удалим папку панорама, то видосы, которые у вас появляются при наведении на разные объективы, их просто не будет. Поэтому этого вполне достаточно. Капец, как же я долго говорил. Просто... Кстати, еще объяснение, возможно, не все поняли, как это работает. У нас есть параметр запуска плюс map enable background maps 0. Его я все еще советую оставлять, потому, что он удаляет модельки персонажей, они не подгружаются, и доту у вас работает быстрее. Так вот, после того, как вы сыграли матч, у вас не будет э, итогов игры. Экран у вас будет просто черный, потому что после игры показываются лучшие игроки. А они не могут подгружаться из-за того, что у нас выключена эта функция с помощью этого параметра запуска. Так вот, чтобы посмотреть итоги игры, которые вы только что сыграли, нужно просто зайти к себе в профиль или какому-то другому игроку, неважно, открыть какую-то другую игру, не которая только что закончилась. Она у вас прогрузится, и после чего вы можете открыть игру, которую вы вас только что закончилось. Что ж, в принципе на этом почти все. Я понимаю, что я не рассказал чего-то супер нового, но поймите, из ниоткуда брать новые способы я просто не могу. Потому что они все-таки не бесконечные. Вдобавок что-то новое, да я все-таки рассказал. И еще хочу сказать очень важную вещь. Если вы хотите полностью углубиться в повышение FPS, то я оставлю ссылку в описании на очень крутого чувака. А скорее на его видос по оптимизации винды. Там паренек очень сильно запарился над роликом и много полезной информации вы сможете оттуда взять. Ну и всем пока и удачи.